В последнее время рынок мем-токенов стал очень популярным. Благодаря постоянному потоку положительных отзывов со стороны знаменитостей, некоторые мем-моменты достигли рекордного роста. При этом они не несут в себе никаких технологических новшеств. Это больше похоже на социальное явление. Любители быстро наживы просто ищут следующую историю успеха после доккоин. Шиф – это один из последних токенов, появившихся на рынке. Анонимная команда разработчиков назвала его экспериментом по децентрализованному спонтанному построению сообщества. Они объявили проект жизнеспособной альтернативой DOC или даже его убийцей. Основная его цель заключалась в создании токена RC20 по достаточно низкой цене, достаточно, чтобы люди могли приобрести миллионы штук. Разработчики сознательно установили его стоимость значительно ниже 1 цента. Стратегия состоит в том, чтобы сделать проект прибыльным за счет роста цены Alt до одного цента. Помимо шанса немного заработать, Shiba Inu предназначен для привлечения внимания к криптовалютам. Когда люди видят очаровательного пса японской породы Shiba Inu, это создает позитивный настрой. Важно понимать, что у Shiba Inu был отличный старт. Время для появления нового мем-токена было выбрано идеально. Те, кто пропустили впечатляющий рост док, старались уловить новую волну. Кроме того, каждый новый листинг на бирже помогал еще больше поднять цену монеты. Как видите, шиф этот спекулятивный актив. Он был создан в качестве альтернативы другому спекулятивному активу док. Однако за шиба не стоят известные люди, которые его поддерживают. Большинство людей, которые его купили, это те, кто пропустили феноменальный рост доккоин и хотят испытать удачу. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Гейтаю. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар и адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча других преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая.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 Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которые мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. SHIV основной служебный токен экосистемы с неограниченным предложением. Он разработан по стандарту RC20 на основе Ethereum, подобно до Coin и можно легко оплачивать комиссии и вознаграждения. В протоколе SHIVE существует еще один токен лишь. Который на CoinMarketCap имеет название DogKiller. Киллер. Его цель хеджирования стоимости док на блокчейне Ethereum. Каждый день в 6.30 утра по всемирному времени цена на будет снижаться до 1% коина. Разработчики намерены выпустить не более 100 тысяч штук за все время существования проекта. Кроме этого, разработчики Shiba планируют запустить токен DeFi под названием VON. Он будет играть жизненно важную роль в основном протоколе Shiba Swapdex. В будущем пользователи смогут получать доход от его стейкинга. Такие площадки обычно более безопасны, чем централизованные биржи. Так как не хранять криптовалюту на своих кошельках. С целью создания мемной атмосферы и дополнительного ажиотажа вокруг проекта разработчиками создан инкубатор лучших художников и сообщества Shiva Они будут создавать уникальные NFT для того, чтобы стать частью рынка цифрового искусства. В краткосрочной перспективе ее цена возможно вырастет. Но в долгосрочной я не думаю, что это хорошее вложение, потому что Сиба ну точно не выживать на медвежьем рынке, у ДОК есть известная команда Велиции, Элона Маска, Марка Кьюбана. Разработчики ШИБА – анонимная команда, и это главный признак аферы. Он не стечет кровью и никогда не достигнет одного цента. Это не более, чем средство для спекуляции.